Известная ошибка лучше, чем неизвестная истина. Действия говорят громче слов. Спросите опытного, а не ученого. Не похожи на страны. Не ешь свой хлеб на чужом столе. Каждое солнце должно садиться. Если дует ветер, оседлай его. Всегда есть завтра. Время золота.